всем привет дорогие друзья интернет-пользователи и гости моего канала с вами заново я серый кролик Ну вот у нас замечательная погода небольшой ветерок метелица м -м -м, минус 2 даже можно сказать практически 0, потому что мокрый снег идет все тает суеты нет городской вчера было в городе минске стоишь так все бегут бегут очереди и все очереди везде очереди Зайду в очереди, в магазины в очереди, на в нажидовых зале очереди. А здесь, знаете, очереди покормить курок, свинок, кроликов, дров наносить. Никакой очереди. Милота, тишина, спокойствие. Пока дети спят, думаю, снег лепится, слеплю им, блин, замок. Вот будут рады. Я всегда своих курей называл птеродактилями. Но, друзья, они не птеродактили. Вот утки, вот это птеродактили. Им мороз, не мороз, холод, не холод. Им по барабану. Постоянно на улице, постоянно что-то ищут, моются постоянно. Красота. Пускай и грязные, но все равно красивые. А вот курки все, вон сидят, не вылазят. Мы сейчас их откроем. Опа-на. Ну что за людчики, а? Воины Света. Поподос. Вот они все сидят. Жизнь радуется. Там крыши нет, но спасает. Что мне? Пенопласт. Пенопласт рулит. Изолента. Пенопласт и скотч. Вот они. Так, давайте, друзья, блин, выходите на улицу. Нечего тут сидеть. Давайте, кыш. Эвакуация, друзья. Пожар. Давайте, эвакуируйте все на улицу. Все стали, блин. Давайте на улицу. Давайте, давайте, давайте. Давай, давай. Каратыш. Ты маленький коротыш. Давай. Лети. Дверь открыта, они в дырку лезут. А ты что, Петя, дурачок, а? Петя. Я вам спрашивать буду еще вас. На прогулку. На 10 минут. Потом как ложу. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай, давай. Газуй. Петя. Вот свою. О, блин. Тут и покушать вам будет еще что-то. Вот такая наша сельская жизнь. Прекрасная. Кто сказал, что она плохая? Там что-то Рекс ищет. Сейчас сходим посмотрим. Рекс? задула мой мотоблок. Не знаю, заведется, не заведется. Я думаю, 99,9% заведется, дорогой. Это в китайском, это блог. Твоя каша замерзла. Хозяйка еще не выходила. Ничего, сейчас мы тебя накрыли. Хлади сюда, красавец. Хлади сюда, маленький. Кашка у тебя замерзла, блин. Ой, кашка, сейчас мы тебе дадим, не волнуйся. Вот такой хитеркий. Ой, молодец, пес. Породистая овчарка. Лохматая, правда, какая-то. Ну, породистая, стопудов. Супер, супер собака собака дурачок куда ты вот на сейчас принесу тебя что-нибудь покушать свинки тащатся блин балдеют жизни радуются что хрундель грязный такой? грязный вы грязные. фу какашка фу все идем у кроликов свинки сильно грязные, фу что хрундель грязный такой посмотри мне в глаза в глаза смотри в глаза смотреть. Мои старые, занесенные снегом клетки, дырявые полуразваливающиеся. Их потихоньку разбираю. Потом еще кормушек осталось. Видите, бурим, разбираем, палим. Тепленько зато. Вот такая ерунда у нас была раньше. Сейчас вот. На пластик, все хорошо. Ну что, пошли перчатник, друзья. Сейчас включим свет только. Ну, первое, друзья, что хотел бы сказать: вчера не показал переноску, в которую я перевозил своего кролика. Некоторые написали, что может задохнуться, три -пыри. Вот, дорогие друзья, вот этой переносочки было вот такое отверстие. Сеточка, здесь он сделал как почтовый ящик. О, как! Здесь сморезики. Режечка, то есть задохнуться он никак не может, потому что что? Здесь у меня супер-пупер окно, как в тюрьме. Дальше, сейчас мы его достанем, покажем. По поводу уже самого кролика, да, э, как это говорят, он нечистый строкач, как вы видите, есть прерывистая у него линия. Это не страшно. Самое главное то, что вес у него великолепный. Папа у него был немецкий строкач, а мама белый великан. И вот у нас получилось такой поместный мальчик мальчик покажись вот такой замечательный у нас поместный мальчик который уже 3 килограмма 150 грамм уже взвесил если кто не верит могу отдельно сделать сделать отдельное видео и в этом показать так для чего я его взял во первых у меня 13 кроликоматок и все они поместные то есть были случены различными кролями и получены э, с помощью личного отбора крупные мамки для этого мне нужен был и новый мальчик потому что своих пацанов у меня нормальных адекватных нет кто не верит друзья смотрим вот это мои О, хочешь на мясо называется хочешь на племя ну, вот такие пацаны дальше здесь еще два таких вот сидят ну разве это кролики? Поэтому и было принято решение мною взять вот этого данного экземплярчика. Ну что экземпляр? Что ты тут бегаешь? Поэтому я немножко оговорился и вас ввел в заблуждение в виде того, что я сказал сразу что купил строкача. Нет, это поместный мальчик. Но для меня, я думаю, будет все окей. Okay. Так, ты сейчас убежишь. Так, друзья, сейчас пускай он бегает здесь. Посмотрим на наших деток живы не живы все хорошо здесь видим все окей okay. здесь двигается тоже все окей okay. вот эта мамка зараза которые пропали карчата Также у нас еще одна нехорошая новость пока я вчера был в минске бегали там по городу жизни радовались до чуши у нас пропала вот здесь гнездо почему я не знаю но она их всех погрызла. Всех. Они не замерзли. Они все были погрызенные. По поводу второго шанса. Она уже два раза у меня кролилась. Это был третий окрол. Два крола было великолепных. Она родила у нас... Когда у нас родила? 24 числа. Всего было 10 штук. Будем давать ей один шанс. Для чего? Потому что у нее выбора большого нет пока. Да, крольчиха? Погрызла крольчак. Здесь смотрим. Здесь, как вы видите, все шевелится, все хорошо, им тепленько. В помещении тепло. Так, сейчас нужно смотреть. Здесь крольчих. Может кто-то что-то там уже сделал. Нет. Нет. Рыжик. Нет. Ее СТМ. Да. Так. Шиза. Мне предложили два варианта названия вот этого кролика. Генерал или Шиза. А, генерал как-то долго выговаривать, а вот Шиза, Шиза это само то. Будешь у нас Шизой. Я у детей спрашиваю, как кролика назвать. А им по барабану, этим детям они вот спят жизнь радуются. Здесь у нас тоже пока тихо. Тихо, тихо. И здесь у нас тоже тихо. Это плохо, что тихо. Нам так не интересно. Нам интересно, чтобы был кипиш. Ну и здесь вот такие вот девчата. Сидят, забились в волок. Опа, Вот такая красота. Так, подца нужно убирать, потому что сейчас может он творить или могут его покусать. По поводу того, что. Как выбирать мальчика. Во-первых, проверяем сразу уши. Ушной клещ первое второе проверяем наличие гениталий чтобы у них были мужские на месте потому что бывает разная ситуации жизненная и при драках бывает кто-то может чего-то свое достоинство лишиться третье смотрим чтобы не было никаких визуальных повреждений лапок то есть под дерматита глазки чтобы были чистые не слезились никакие не сгноим ничего четвертое если вы доверяете продавцу и вы верите количеству месяцам по которым он продает желательно его взвесить чтобы определить действительно он соответствует той породе которую вы покупаете или не соответствует что еще хотелось бы сказать ну чистота лапок то есть это гигиена содержание в помещении какое помещение у хозяина было ну, это, я считаю, такие вот основные. По крайней мере, на рынке, если вы покупаете кроликов, а я уверен, что огромное количество людей до сих пор еще покупает на рынках, по этим показательным признакам можно хотя бы более-менее что-то себе купить. Я не гарантирую, и никто не может вам гарантировать, что вы купите, даже если он будет чисто породный, там, супер-пупер кролик, что он будет вам хорошо работать. Здесь же, как и мужиков, один ленивый, второй работяга. Ну, та же самая и кроликов. Один будет окей okay работать, а второй лентяй. Так, еле он что-то не хочет кушать. По поводу случки, когда его случать? Ну, во-первых, так как это все-таки средняя порода, ее можно случать 4,5 месяца стабильно. Но если вы хотите получать все-таки крупных кроликов, сильных кроликов при этом, желательно пускать его в 5 месяцев. Если он в 5 месяцев будет весить 5 килограммов, друзья, да, это будет что-то, честно. Поэтому будем следить, будем взвешивать, будем контролировать этот процесс. Так, вроде что хотел на сегодня вам показал, посмотрел на крыше, нету снега, все хорошо. Что еще? Здесь в сегодня работы не буду. Водичку у нас есть, там набрал. Водичка есть. Нужно сегодня помыть этот курыто. А, обязательно открутить здесь штуцер. Ничего сложного. Откручиваем байку, спускаем в воду. Тряпочкой вымываем. И все хорошо. Потому что уже, наверное, месяц висит. Еще ни разу не мыли. Так что, кому То, что, если кому-то что-то интересно, оставайтесь со мной. Мы кое-кому сейчас в гости сходим. И вы все, друзья, увидите. Друзья, сегодня мы сходим на канал Мясо и Кролики. Интересно такой вот у меня подписчик есть, я у него тоже подписчик. Фишка в том, что занимается тоже кролиководством, но у него больше видео о лекарствах и как лечить кроликов. Сейчас вот вы сами в этом убедитесь. Огромное количество видео про панонов. То же самое, как содержать, как кормить, чем кормить как готовить то, что я обычно на своем канале не показываю. Также есть огромное количество в плейлистах у него видео, как вы можете обратить внимание, болезни кроликов, рецепты, ветеринарные препараты, инструкции, дозировки. 26 видео, то есть довольно познавательно и очень интересно. И 79 видео есть о кроликах, то есть содержание, уход, кормление и все-все-все остальное. То есть, если кому-то мало моих видео про кроликов, заходите на канал Мясо и Кролики, смотрите, интересуйтесь. Ну, если, конечно же, вам понравится, подписывайтесь, занимайтесь кроликами. Я сразу говорю, это не реклама, это просто товарищ, который одна, ну, мы одним делом занимаемся, разведу, разводим кроликов. Поэтому решил показать его напоследок. Я очень часто его смотрю, потому что простой, интересный, довожелательный, порядочный. Ну, а что еще нужно для человека? Всем пока, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте свои вопросы.